Добрый день зрителям нашего канала. Недавно нам на склад поступили новые версии таких радиостанций, как Optim Apollo и Optim 778. Это довольно-таки популярные радиостанции CB диапазона. И сегодня мы покажем вам, какие отличия от предыдущих версий появились. Начнем с Optim 778. Эта радиостанция завоевала народную любовь благодаря широкому функционалу и большой выходной мощности. Порядка 50 ватт в частотной модуляции, то есть в FM. Внешние радиостанции не отличаются от предыдущих моделей. Отличить вы их можете только по серийному номеру. Он у них начинается на Е16. Тангента новой радиостанции стала заметно тяжелее. В нее добавился металлический утяжелитель. Также добавили схему обесточивания выходного каскада радиостанции при работе на прием, что обеспечит защиту выходных транзисторов от автогенерации. В меню радиостанции... Вы можете включить режим ВФО, это ручной вот частоты. Включается он следующим образом. Для этого нам необходимо выключить радиостанцию, зажать функциональную клавишу и включить. Появляется меню выбора канального либо частотного режима. Выбираем режим ВФО режим и удерживаем функциональную клавишу после появления надписи ОК включаем чтобы установить интересующую нас частоту мы нажимаем клавишу FREQUENCY и кнопками уже набираем ее в пределах диапазона радиостанции допустим введем с частотой 27 135 Если крутить волокодер, то частота будет меняться с шагом в 5 кГц. Если нажать клавишу CH19, то с шагом в 1 МГц. Также на плату добавили фильтр высоких частот, который срезает частоты выше 3 кГц. Данная функция активируется вместе с подавителем импульсных помех, но из бланкер, что позволяет увеличить разборчивость принимаемого сигнала в условиях сильных помех. Активируем и звук уже совсем другой. То есть все частоты, которые выше 3 кГц, фильтр этот срезает. Радиостанция Optima Polo обрела свою популярность благодаря управлению с В комплект новой радиостанции добавился кабель удлинителя с переходником длиной 3 метра. Раньше он продавался отдельно. Также в новую радиостанцию добавилась функция ВФО. Включается через меню. Вот Функция ВФО. Сохраняем. Здесь уже клавиша BAND. Мы можем выбирать диапазон. Который будем менять еще одним существенным отличием у новой версии Optima Apollo стала подсветка передних кнопок верхние не подсвечены тангента от третьей версии подходит к радиостанциям от версии два с половиной Подсветка также будет работать, но режим ВФО не работает. Это потому что версии 2.5 его нет в прошивке. Отличить третью версию радиостанции от версии 2.5 вы можете также по серийному номеру. Он у них начинается на е 16 Радиостанции новых версий вы можете приобрести у нас в магазинах.